Вас, дорогие телезрители, с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. Если вы хотите задать вопрос, то я готов на него с радостью ответить. Но для этого вам нужно зайти в центр Красноярск в социальных сетях и написать его нам. И как раз получите на него ответ. Тема сегодняшней программы Эмоциональный интеллект у нас есть гость. Это Анастасия Сергеевна Михина, педагог, психолог, кинезиолог, тренер школы развития эмоционального интеллекта и дети в Советском районе. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. А, Анастасия, а расскажите, что такое вот эмоциональный интеллект? Что за зверь такой? Эмоциональный интеллект – это то, как мы умеем воспринимать свои эмоции, различать и управлять своими эмоциями. Это если коротко. Угу. А чем он отличается от обычного интеллекта, который всем известен? Да? Отличается очень кардинально. Обычный интеллект… IQ, как да, принято, да, да. это какой-то набор академических знаний, которые есть у нас в голове. Ну, Какие-то знания, которые мы получили в школе, в университете, в детском садике, на ну, каких нибудь в кружках, курсах. Но то, как мы можем использовать эти знания в жизни… Что нам интересно в жизни действительно, с каким партнером мы действительно угу. хотим выстроить жизнь, с каким партнером мы можем построить бизнес, мы можем понять только с помощью эмоционального интеллекта. О как! Да. Ну тогда расскажите, как эмоциональный интеллект влияет на успех в жизни? Очень серьезно. Ну вот, например, предположим, вы умеете делать сайты. Так. Вы создали сайт… Это ваши академические знания. Вы туда вложили свои знания. Но то, как вы будете продвигать этот сайт в жизни, и как вы сможете реализоваться на этом сайте, так. и насколько он будет востребован в жизни, это как раз наш эмоциональный интеллект. А, правильно я понимаю, что эмоциональный интеллект помогает мне этот сайт продать, фактически исследовать клиента, да, его запросы, начать его чувствовать, понимать, да, да. И поймать с ним, как говорится, одну волну и заключить контракт. То, что, конечно, чтобы заключить контракт с клиентом, нам нужно подключиться к своим эмоциям, к его эмоциям, понять, в какой момент, где может возникнуть искра, и вот это как раз и есть эмоциональный интеллект. О, как, как интересно. У нас, нас статье есть вопросы от телезрителей. Давайте попробуем у них ответить, чтобы им было интересно. А насколько его в жизни-то можно реально применить? Вот Наталья спрашивает. Моему сыну 5 лет. Меня беспокоит, что у него совсем нет друзей. Ни в саду, ни во дворе. Говорит, что ему никто не, не нравится. Если ли повод для переживаний? Повод для переживаний есть, потому что ну, эта ситуация означает, что ребенку очень сложно выстраивать коммуникацию межличностную с одноклассниками, с друзьями, может даже со взрослыми. И э, выстраивание коммуникации обязательно нужно учиться, потому что ну, фактически это одна из основ успеха в нашей жизни. А вот Наталья, она как бы уточняла, он говорит, что, ну сын в смысле, ее, что ему никто не нравится. Типа, он, был, он мог бы и хотел бы, ну, вот, но вот никто, никто не, не нравится. нравится. Да. Да. Это значит, что он не может эмоционально понять, что же ему нравится. То есть он не понимает сигналы, которые дает ему эмоциональный мозг. Угу. И этому тоже можно научиться. Наталья, чувствовать эти сигналы. А -а -а. Есть повод для переживаний. Оказывается, ваш сын не может распознавать, чего ему нравится, а чего нет, и фактически просто делегирует, ну так, нет, не делегирует, а предъявляет вам то, что просто не нравится. Ну, возможно, есть смысл его не послушать и обратиться к специалисту. Ну что ж, есть еще один вопрос, Михаил, говорит, спрашивает точнее, у дочери первая любовь, угу. целыми днями мечтает, плачет, сидит в интернете, угу. Нахватало двоек по всем предметам, даже по пению. Что нам делать, спрашивает Михаил. Девочки 13 лет. Угу. Это же момент, когда у девочки очень сильная эмоция. И фактически она не может справиться со своей эмоцией, ею управлять. То есть она находится в ее власти. А когда мы находимся во власти эмоций, то очень сложно действовать разумно. И очень сложно а, как получать новые навыки в школе, да. так и использовать то, что мы знаем. Потому что в этот момент работает наш эмоциональный мозг. А наш интеллектуальный мозг, он как бы вот а, отключен в этот момент. И, конечно, девочке очень важно научиться управлять своими эмоциями. Понять, что с ней происходит, в какой момент, из-за чего, и научиться ну, что с этим делать. Ну, как а Михаилу нужно как бы с дочей прийти к вам? А, или Михаил как-то может сам повлиять на дочь, на ну, какие-то элементарные штуки, которые могут ну, сдвинуть это этой мертвой точки? А, оба, варианта. оба варианта Конечно, Михаил с дочерью может, могут прийти к нам Потому что у нас есть замечательные занятия для подростков По тому, как уметь управлять своими эмоциями Как это помогает в жизни И, конечно, он может и сам помочь своей дочери Вопросами про то, что она чувствует в данный момент Научить так. ее отслеживать свои состояния. А может ли он сам начать предъявлять ей свои состояния? Он может, но какой будет эффект? Девочка не может разобраться в своих состояниях, и пап навалит на нее еще свои состояния сверху. Это только усугубит ее стрессовую реакцию ага. сейчас. То есть папа в этом месте должен быть кремнием? Ну, папа да, максимально в этом месте а, должен относиться именно к эмоциям дочери, угу. а свои пока оставить вот в себе. То есть показать а, дочери, как можно прожить какие-то сложные эмоциональные переживания а, родить самостоятельно не может? А, на своем примере вы да, имеете да, в виду? Да, да. Может, конечно. конечно Но Я слышу, Михаил, О, смотрите, что говорит Анастасия Что в этот момент, возможно, сейчас не полезно да, ну. Когда она находится в сильном эмоциональном стрессе Ей сложно воспринимать информацию, которая идет извне Сейчас ей нужно воспринять информацию, которая находится у нее внутри Это важно И как только она ее воспримет тогда она сможет воспринимать уже в общем Михаил, предлагаю вам не проводить эксперименты над ну, собственной дочерью не корчите себя кабана все знаки все знаю куда Обратитесь к специалисту чтобы вам реально могли помочь в этой ситуации непростой есть еще один вопрос Давайте. у нас зрители такие любопытные да ольга спрашивает при встрече со мной племянница никогда не здоровается на вопросы не отвечает. Ее мать говорит, что девочка стесняется. Это нормально для ребенка 11 лет? А, нет, это не совсем нормально для ребенка 11 лет, потому что в 11 лет дети уже прекрасно знают а, правила поведения в обществе. И м, при встрече с новым человеком здороваться это естественно. А, по какой причине она не делает, возможно, а, ей сложно... Выстраивать коммуникацию угу. С любым новым человеком Она находится в стрессе Когда встречает кого-то нового ну, либо... ну, Ольга явно не новая Это же как бы, вроде бы ее тетя Возможно, ей в принципе сложно выстраивать коммуникацию с любым человеком. Вот интересно было бы уточнить про этот вопрос, а как девочка взаимодействует со своими друзьями. Это вот легко происходит, и ей сложно только со взрослыми, или ей со всеми сложно? Потому угу. что, возможно, если проследить эту ситуацию, то... Мы увидим, что ей сложно выстраивать коммуникацию со всеми, и тогда ей нужно этому учиться специально. Я знаете, что думаю, Анастасия, что тут Ольга обращается к вам. Смотрите, мама же говорит, что девочка просто стесняется, то есть мама в этом месте проблемы-то абсолютно не видит. А, нужно ли Ольге в этом месте как когда мама попытаться достучаться, что ну, с, этого, с этим этот вопрос да. нужно решать? А, скорее всего ее стеснение, само по себе не пройдет. Если она в один лет стесняется, то большая вероятность, что она и 20 лет потом будет ну, чувствовать себя неловко в компании даже знакомых людей. Может быть, она научится это не показывать, но при этом чувство дискомфорта она будет испытывать и дальше. И ну, это чувство дискомфорта не помогает реализовываться в жизни, добиваться успеха. С этим надо что-то делать. Ольга, что я слышу от нас, от... Анастасии, что э, она вам рекомендует Попробуйте рассказать ма маме своей сестре, да, э, маме доче, что мир вошел в Ситуации, когда очень важны социальные связи. Если они узкие, то человек, ну, востребованность человека очень маленькая. А если социальные связи достаточно широкие, то успешность человека достаточно высокая. То есть шансы, по крайней мере, на достаточно высокую успешность велики. Попробуйте с этой стороны зайти к сестре и помочь своей племяннице. Но у нас, напомню, что где это можно сделать? Школа развития эмоционального интеллекта э и дети». В Советском районе находится по адресу улицы Руванцева, 13, а позвонить туда можно по телефону 8-963-183-51-15. Ну, а у нас минутка рекламы. Приветствую всех тех, кто присоединился к нашим экрану телевизоров. С вами ваш психолог Виталий Миллер. У нас в гостях Анастасия – психолог, кинезиолог, педагог эмоционального интеллекта. Вот эмоциональный интеллект – это значит, что человек управляет своими, своими эмоциями, или что это значит? Эмоциональный интеллект – это значит, человек управляет сам своими эмоциями. Значит, он их чувствует, он их может различить, где злость, где радость, где страх а иногда вместе, и а, человек может что-то с этим сделать. То есть он может справиться со своим страхом и со злостью и перевести все это в позитивное русло. Угу. Ана, Анастасия, знаете, вот, вот, многие люди, они же вот в этом как бы управлении эмоциями не же как управлять. Если я вот их вот, ну, вот не чувствую, то есть держу. Угу. Как сказать, себя в руках. Да. Вот это и есть управление. Это так? Или управление эмоциями нечто иное? А, нет, конечно, если вы не показываете миру свои эмоции, то это не значит, что в этот момент внутри вас сейчас не бушует какой-нибудь океан, который перемешивает злость с гневом, с еще с чем-нибудь. И это состояние дискомфортное, даже если вы внешне Но это я не показываете. Могу это да. Но вы же можете что-то с этим сделать, вы можете научиться управлять своим состоянием и переводить свою злость в позитивное русло, потому что а, злость очень часто мешает нам выбрать а, какой-то более эффективный вариант, Там, Согласен, настроиться, да. настроить коммуникацию с другим человеком партнером по бизнесу, например, потому что если вы будете сильно злиться на него и не сможете справиться со своей злостью, то очень возможно, что коммуникации не получится. Ну вот смотрите, я, например, у меня там совещание с кем-то, mm. да, или там жесткие переговоры, вот я злюсь уже на этого, кто со мной хочет договориться якобы, вот что мне в этом состоянии делать-то, как это, проявить, это управлять этим, этой эмоцией? Угу. А вот методами управления, методами управления разными эмоциями мы как раз и обучаем в нашем центре и дети, и детей, подростков, и взрослых, если нужно. А для каждой эмоции есть свои подходы и свои техники. Самое важное, что нужно сделать вначале, это нужно свою эмоцию признать, дать ей название, что я сейчас злюсь. Потом нужно найти причину. А на что я злюсь? Я сейчас злюсь, потому что э, я зацепила колготки и не очень себя комфортно чувствую. И э, тогда эмоция уже перестает нами управлять. А мы осознаем, почему это случилось, почему нами обуяло вот это состояние, которое, возможно, там распространилось и на каких-то других людей. И очень тема. легко управлять. Для телезрителей родилось предложение, так сказать, некий тест, Попробуйте назвать те состояния, в которых вы пребываете не прямо, ну, прямо сейчас, да, там через 5 минут, через 10 а, Удастся ли вам назвать? Если не удастся, господа, вам срочно в школу эмоционального интеллекта Но у нас есть следующий вопрос А, а вот эмоциональный интеллект – это качество врожденное или приобретенное? Конечно же, чувствовать эмоции, испытывать эмоции Дети могут с самого рождения и еще в утробе матери но управлять своими эмоциями, давать им название, и управлять своими эмоциями ребенок учится постепенно и очень часто в течение всей своей жизни. То есть эмоциональный интеллект можно развивать. И в этом смысле… А, да, он неврожденный. А правильно я понимаю, что… Этот навык, это вот я осознаю, что со мной, да, угу. умею это назвать, потом применяю некую технологию, которую вы можете да. там рассказывать на своей школе, да, и фактически я начинаю там ну, как бы успокаиваться, да, там в какую-то норму возвращаться. Да. Вот, замечательно. Вот смотрите, когда вы испытываете какую-то сильную эмоцию, то эта эмоция вами сейчас управляет. А, момент... Немножко, внимание, не вы эмоции, эмоции вами управляет. Да. А в момент, когда нами управляет какая-то эмоция, мы теряем связь с разумом. Вот это тот момент, который называется, вот я не могу собраться со своими мыслями. Я вроде как помню, но не могу это выразить или сказать. Или на экзамене, когда ребенок находится в стрессе и не может совладать со своим страхом, то ему очень сложно вспомнить информацию, которую вообще-то он учил. Вчера, только mm -hmm. что. Вот. Но он не может ее вспомнить. И в этот момент, если он будет уметь справляться со своим страхом и переводить его в позитивное русло, то ему будет гораздо легче подключаться к своим знаниям. То есть развивать эмоциональный интеллект – это очень важно детям в любом возрасте, школьникам, очень важно. И их, родителям, и в их родителям в том числе а. да что понимать друг друга встраивать коммуникацию я вот готов даже а, телезрителям показать чтобы каждый узнал себя вот в этом вот дефиците эмоционального интеллекта каждый из вас вот так же как я когда-то стоял перед камерой ну я надеюсь да возможно не таком конечно не перед телевизором ну да про обычный бытовой камерой да снимая себя на а потом пару раз посмотрел думаешь, господи вот это взгляд со стороны да и это уже отсрочная эмоция. А ведь есть эмоции, когда вот я сейчас тоже в камеру смотрю, и какая-то часть меня стоит и смотрит на меня и думает, Виталий, что за ерунду ты сейчас несешь?» Ну, или какую полезную информацию, конечно. Но этот момент, что вы можете контачить не с реальным миром, а с оценкой, с оценкой ну, себя и виснуть на этом. Если вы это не научитесь делать, то вы, фактически, живете не с реальностью, да, а с галлюцинацией по поводу себя в этой реальности. Да. Эмоциональный интеллект он делится как раз на межличностный и внутриличностный. То есть, важно уметь выстраивать межличностные контакты с людьми, но важно точно так же уметь выстраивать контакт с самим собой. И Понимаете, это тоже про да? интеллект. Это надо уметь с собой разговаривать. Да. Выстраивать коммуникацию с самим собой иногда это очень сложно сделать. Я в интернете, когда писал книгу «Как вы с ребенком», набрал внутренний диалог. Что он мне выдал? Интернет. Как его закрыть? Как его закрыть, да. Гениально. Потому что очень часто наш внутренний диалог нам мешает, потому что какие-то эмоции, которые нам Мы не управляют, не дают. Мы только что договорились, что его надо развить. Только не в монолог диктат внутренний, да. типа... У всех дети, как дети, у меня оболтут. Ну, это сам про самооценку, да? А, а как ты начинать договариваться? осознание, да, почему это происходит, что с этим делать. Не уходить в эмоции, а уходить в более разумную часть. Угу. И такой вот у меня такой, с подковырочкой. А вот. вот если у родителей низкий эмоциональный интеллект, ребенок вырастет таким же, или эмоциональный интеллект можно развить у этого ребенка? И, конечно, можно развить. Здесь нет такой взаимосвязи жесткой. Если ребенок попадет в среду, где ему помогут люди, которые ну, помогут понять свои эмоции, дать им название, дать им возможности, как управлять своими эмоциями, его эмоциональный интеллект будет прекрасно развиваться. Родители, да. смотрите, Анастасия предлагает развивать только детей, которые могут попасть в определенное пространство, предлагая не, не тормозить, а самим тоже попасть в это пространство и создать его тоже в семье, я думаю, что эффект многократно увеличится. Да, конечно, если родители знают техники, как помочь своему ребенку, стрессовой ситуации, когда ребенок находится там в какой-то истерике или перед истерикой, то если родитель будет знать, что с этим делать, если будет понимать причины и ну, последствия возможные, то ну, будет очень легко с этой истерикой справиться. Я на занятиях показывала родителям, как это делать и у меня бывали ситуации, когда родители вот такими глазами смотрели, неужели так возможно быстро ребенка привести в чувство. У а меня так, так дома не да? получалось. Да, она в очень таком интенсивном состоянии находится. А тут, оказывается, можно быстро справиться, применив вот определенные техники всего лишь. Господа. Понимаете, какой кладезь вы можете получить в управлении ребенком. Снять столько головных болей. Просто поднимайте свой эмоциональный интеллект. Да. Ну, а я напомню, что у нас Анастасия Сергеевна Михина, педагог-психолог, да, тренер по развитию эмоционального интеллекта. А, сам, а у нас немножко рекламы. Приветствую всех тех, кто присоединился к нашим экранам телевизора. Мы сегодня обсуждаем эмоциональный интеллект. И с нами сегодня тренер по эмоциональному интеллекту Анастасия. У нас есть вопросы к вам. Продолжаем их обсуждать. Зритель спрашивает нас, Елена. Сыну 6 лет. Любит мечтать. Мучает насекомых во дворе. Дерется с ребятами. Объясняет ему. Соглашается, что не прав. Но продолжает поступать по-своему. боюсь, что вы жестоким. Что делать? Что здесь важно понимать? Что ребенок испытывает какие-то эмоции, связанные со злостью, с агрессией, с гневом, может быть, даже ярость. И ребенок, здесь вот какие варианты есть, либо ребенок не понимает, что это за эмоции, он не может их отслеживать, либо он их отслеживает, но не знает, как позитивно их в жизнь внести, то есть не знает способов, как справиться со своей злостью, угу. потому что есть конкретные техники, которые, которым детки обучаются, начиная там с простых возможностей бумагу порвать, когда ребенок злится, либо бумагу зачеркать, либо нарисовать угу. какого-то человечка, который, на которого он злится в жизни. И это будет момент выхода эмоций, той же самой злости, но при этом он будет безопасный для ребенка и для окружающих. И возможно, что мальчик просто не знает таких способов. Да, здесь да, вот да. Елена, Намек, намекаю, что похоже, что у вашего сына запрет на проявление агрессии. И он пытается найти какой-то способ приемлемый для него. Ну, пока у него, конечно, социально неадаптивный способ. Попробуйте разрешить ему проявлять агрессию, покажите, как это, и воспользуйтесь какими-то советами, которые сейчас озвучила Анастасия. Я думаю, что то можно попробовать. Если у вас не получается, вы знаете, что делать, куда идти. Есть еще один вопрос. Мария пишет. Моей дочери 9 лет. Она очень добрая и жалостливая девочка. Я не хочу, чтобы в будущем ею манипулировали. Где грань между добротой и наивностью? А вот такой интересный очень вопрос. Где грань между добротой и наивностью? Когда ребенок развивает, ему ну, помогает развивать свой эмоциональный интеллект, он очень быстро начинает понимать, что есть доброта. Что я на самом деле хочу, что мне интересно, а что мне неинтересно. И в этот момент уже нет наивности, потому что есть понимание себя. А правильно да это я правильно слышу, что человек, владеющим эмоциональным интеллектом, Достаточно четко, как раз он познает свои эмоциональные переживания, что да, понимает, что он хочет. Что он да. хочет на самом деле, и это уже не про наивность. А когда он еще слышит э, другого, да, что он пытается, как, как говорится, да, э, что-то от этого человека. Отжать, отхватить, да, отобрать. Ну, может быть, не отобрать. Потому ну, что манипуляция, нас... да, если, ну, мы говорим ну, все-таки не о доброй манипуляции, да, когда мама учит ребенка ну, ходить на горшок, а какой-то скрытой манипуляции, когда человеком пытается воспользоваться. Да, ребенок, взрослый человек начинает манипуляции видеть. Он видит. Я как бы сказал, другой человек И чувствует, хм. да, это такое вот Когда я чувствую нутром интуиция своей Потому что интуиция, да, тоже про эмоциональный интеллект Когда я чувствую, что этот человек а, Вот а, скрывает что-то И внешне показывает одно А внутри цель какая-то другая Просто человек с развитым эмоциональным интеллектом Это видит Телезрители, узнавайте себя вы каждый из вас когда-то был обманут, и через какое-то время вы же, признайте себе честно, вы же чувствовали, что что-то идет не так. Просто вы не были готовы прислушаться к этим чувствам. Доверьтесь и попробуйте жить свободно и счастливо. Ну а как это можно сделать? Расскажет Анастасия. А где она это может сделать? Она это может делать школа эмоционального интеллекта Эй и дети в Советском районе по адресу Урванского 13, телефон 8-963-183-51-15. Звоните, договаривайтесь, приходите. А у вас есть какое-нибудь ну, пробное занятие? Да, у нас есть пробные занятия, конечно же, они бесплатные, приходите к нам знакомиться. Тем более, тем более, приходите и развивайтесь. Да, у нас Но есть он... группы в социальных сетях, О! ВКонтакте, да, Эй, дети Красноярск, заходите ВКонтакте, в Инстаграме, мы есть. Спишите и получайте удовольствие. А на этом мы с вами прощаемся. С вами был Вита... Виталий Миллер, ваш любимый психолог. До новых встреч.